Кто ищет, тот всегда найдет. Ученик второго класса очень средней школы на Молдаванке. Внук старой большевички тети Сары Феликс Кляйнер все время искал деньги. Он искал их под хлебными будками, рядом с папиросными ларьками, на пляже около раздевалок, просто на тротуарах, в трамваях, словом всегда и везде шел вечный поиск. И он находил, когда 10 копеек, когда копейку. Один раз он нашел даже целый рубль. Все это происходило не потому, что Феликс был корыстным, нет. Просто он очень хотел есть. Все находки он тратил в школьном буфете. Сыну преподавательницы и инженера, при наличии трех сестер и больной бабушки, родители не могли дать столько мелочи, сколько ему бы хотелось. Мальчик сильно тянулся вверх, худой и длинный. Вот такая порода. Часто говорят, что у евреев всегда есть деньги. Это не так. Я видела столько бедных евреев, сколько врачей сидит зимой на Пушкинской. Впрочем, в те годы все жили бедно, даже миллионеры. События достигли эпогея когда всех учеников школы повели в театр. Все три действия Феликс провел под креслами, он искал. И тут уже строгая учительница не выдержала и сурово читала его родители. На другой день отец Феликса, Ефим Кляйнер, тонкий ценитель русской поэзии и знаток античной истории, ушел с работы. И уж не знаю, как ему это удалось, Устроился приемщиком стеклотары. Сложно объяснить сегодня, как тогда сдавали пустые бутылки, получая за каждую то 12, то 15 копеек. А если бутылка была надбита, ее тут же выбрасывали. Какие гешефты крутились вокруг бутылок, точно не знаю. Но работа была денежной, хотя официально сильно непрестижной. Эту перемену в семье долго скрывали от несколько лет прикованной к постели тети Сары. Но старая Б большевичка каким-то образом об этом узнала и перестала разговаривать с зятем, предавшим высокие идеалы. Прошло несколько лет, все изменилось в семье Феликса. Он уже не искал деньги. У него всегда было и на буфеты, и на мороженое, и бабушку подрихтовали и снабдили инвалидным креслом. И мама не сидела над горой тетрадей. Она вообще больше не работала. Для отдельно взятой семьи наступил коммунизм. Нельзя сказать, что деньги теперь не вызывали у Феликса никакого интереса. Просто они перестали быть самоцелью. Каково же было его удивление, когда ему приснился клад, спрятанный под половицей у окна. Сон был таким ярким, таким достоверным и сундук, и бриллианты, и золотые слитки не давали покоя Феликсу. Феликс не выдержал. Большим кухонным ножом он поддел скрипучую половицу. Она легко отошла, открыв полу дыру забитую какой-то ветошью. Руки сами погрузились в этот хлам и извлекли трехлитровый бутыль доверху, заполненный кольцами, цепочками, сережками. Правда, все это было не старинное, а совсем навехонькое, снабженное ярлыками центрального ювелирного магазина «Рубин». Потрясенный и растерянный Феликс сидел над своей находкой, когда в комнату въехала на боевой тачанке старая большевичка. «Это все надо сдать государству!» – громовым голосом скомандовала тетя Сара. «Не знаю, как развернулись бы события дальше». Но Бог заставил Ефима Клянера зайти домой как раз тогда, когда теща произнесла свою реплику. «Слушайте сюда, мама. Может, уже хватит экспоприации и национализации?» – спросил Ефим. На что старуха произнесла сквозь зубы. «У-контра!» Возможно, благодаря этой истории Феликс пошел учиться на финансово-экономический факультет нархоза. Затем наши пути разошлись. Прошло много лет. Я ничего не знаю о моих бывших соседях Кляйнера. Где они? Как они? Надеюсь, что в деньгах они не нуждаются.